Как определить, ваше это желание или не ваше. Практика. Приготовьтесь, делайте глубокий вдох, глубокий выдох. А теперь представьте, как из вашего сердца идет поток. Поток, который белого цвета, красиво белого цвета, серебристого белого цвета, переливается, и он направляется к желанию, которое вы уже создали в своей голове. И посмотрите, какой идет ответ. Да, может три варианта ответа быть. Либо никакой эмоции, либо это э, ощущение тревоги, либо это ощущение благости. Ощущение благости я ощущаю вот где-то выше сердца, как сытость после чего-то вкусного в желудке. Да? вот Такое же ощущение идет благости. И вот если эта тревога вам это не нужна, если никакого нет отклика, никакого изменения это желание в вашей жизни не даст, и благость.